Наше здоровье, как я уже говорил, зависит от системы МЕД, у всех ЗОЖ у меня МЕД, значит, мысли, еда, движение. Три вещи, нарушив которые, если мы не держим это под контролем, то у нас начинаются болезни с едой, если не разобрались. Но мы, слава богу, разобрались, концепция здоровья, вы все ее знаете, вот здесь вы можете ее возобновить в памяти, кто не помнит. С движением мы этим занимаемся ежедневно, тоже кто с нами, те прекрасно знают, как правильно встать с постели, как сделать растяжку и как сделать, запустить лимфатическую систему, которая в течение дня будет чистить наш организм. И осталось разобраться с мыслями, я дам короткую информацию, как это сделать, как мы это делаем. То есть давным-давно я задался вопросом, как наладить этот процесс, чтобы у меня в мыслях не рождалось то, чего там то, что приводит меня к плохому настроению, к стрессам, к депрессиям. И я записал тогда закон о Ожожа, тоже здесь можете посмотреть. Это старая запись, но благодаря ему я научился контролировать свои мысли. Если вы его возьмете за основу, скорее всего, вы сможете тоже это сделать. Это делается при помощи привычек. Если сделать это привычным, то получится. Ожожа, а это, как вы понимаете, аббревиатура. Это обиды, жалость обвинение, жестокость оправдания. Они все взаимосвязаны и идут друг за другом. Если нас кто-то обидел, сказал плохое слово, мы об этом думаем, начинаем жалеть себя, начинаем жалеть себя, начинаем обвинять того, кто нас обидел, начинаем обвинять, придумываем какие-то вещи, иногда и делаем то, что обидит его, а это жестоко особенно мы, как правило, делаем это со своими родными, поэтому это, это жестоко, все равно или поздно нам приходит желание оправдать себя, мы начинаем оправдываться, но это уже ничего не меняет, поскольку мы уже в лапах ожожа, и это всегда приводит к плохому настроению, к депрессиям. Если это так, то это надо заменить просто. Мы меняем это на закон «Глория». Кто не знает, что такое «Глория», «Глория» — это... Противоположность Ажожи. Причем живем мы каждый день, и мы можем, закон Ажожи, закон Глория, переходить в течение дня сюда и сюда, сюда и сюда. Так вот, если мы держим это под контролем, то как можно меньше мы будем опускаться в сторону ожожа и как можно больше будем уходить в сторону Глории. А Глория – это возможность быть свободным, быть здоровым и быть счастливым. Ажожа наоборот, больным, несчастным – и э, если возьмете это за правило, это надо делать в течение, как, мы, как э, мы это делаем, в течение трех месяцев. Через три месяца вы вырабатываете привычку, которая вас, вас спасает лучше любого психолога, потому что это зависит только от вас. Психологи, к сожалению, э, есть, конечно, прекрасные психологи, замечательные, но большинство делают нас зависимыми от себя. И мы знаем людей, которые без психолога не могут жить. Так вот, чтобы не доходить до этого, лучше использовать законы Жожи. Итак, что такое закон Глория? Глория – это победа, и это победа над собой, самого себя. Для того, чтобы победить, нужно буква Г – это говорить. Если у нас появляются какие-то обиды, мы проще всего можем с ними справиться, если мы о них говорим. Но об обидах и о том, что нас тревожит, мы можем говорить только с близкими и с родными людьми. У нас это называется «Открытый диалог». Это отдельная тема. Захотите научиться, добавляйтесь в группу «Школа воли. Открытый диалог». Пройдете тренинг, научитесь. Научившись, сможете любую проблему, возникшую в семье, в дружеских или деловых отношениях, не замалчивать и отлаживать в багаж будущих разборок, а обговорить, выяснить ее происхождение и загасить на корню. Если бы люди открыто могли обсуждать все недопонимания, их бы в отношениях не было. Все, что нас пугает и все, что нам мешает, оно, оно выходит у нас изо рта. Оно попадает в ушки, выходит изо рта. Так вот, чтобы оно оттуда не выходило, мы говорим только о хорошем. С людьми посторонними, с людьми, которые нас не знают, или которые наши знакомые, или которые мало знакомые, или с служивцами. Мы говорим только о хорошем. Близких людей рядом нет, значит, только о хорошем всегда говорим. Почему? Потому что все то, что мы сказали негативно, то к нам возвратится. Следовательно, закрылись, поговорили либо с собой, либо с близким человеком, что нас тревожит, и забыли эту тему. Есть очень простой способ. Нельзя эмоции, потому что обида это эмоция. Нельзя эмоцию убить и нельзя ее подавлять. Ее нужно проговорить. Если нас кто-то обидел, значит сидите и говорите. Вы можете его в мыслях его убить, сделать с ним, что раз, пожарить на костыли. Я не знаю, что хотите, можете сделать, чтобы эта эмоция прожилась. У эмоций не очень длинный век. Поэтому надо просто подождать, пока эта эмоция пройдет. И тут можно думать все, что угодно. Повторяю, если есть близкие, поговорил. Если нет, сам. Поплакать очень хорошо. Эмоция проходит. Ни в коем случае никогда не выдавать из себя эту эмоцию в присутствии людей, посторонних людей, которые, с которыми нам дальше жить. Как только мы выдали, это это вопрос воспитанности. Поэтому эмоцию переждали, она прошла, и в это время сдержанно, говорим всегда о хорошем. Говорить о хорошем. И второе, вторая буква L это любовь. Как только мы начинаем говорить о хорошем, мы незаметно начинаем, для себя незаметно, любить людей больше. Ну, как завещал нам Всевышний, любить всех. Вот. Это сложный процесс, но когда мы говорим о хорошем, то это начинает получаться. Если вы это начнете делать, вы увидите, что людей, оказывается, можно начинать любить. Потому что у каждого человека есть хорошая сторона и плохая. И если мы обижаемся и жалеем, и скатываемся в закон о Жожи, а мы скатываемся каждый день, то и ясно, что мы начинаем их постепенно не любить, подсознательно. А начинаем говорить о них хорошим, начинаем их любить. Следующая буква – это О, открытость. Надо быть предельно открытым с людьми, не говорить иносказаниями, не отвечать на вопросы какими-то другими словами, там, вы же знаете, да, задают вопрос один, а нам отвечают на другой вопрос. На тот вопрос, на который говорят, не отвечают. И вот это вот, это называется закрытые люди, с ними очень сложно и тяжело разговаривать. Но большинство людей общаются именно этим языком. Быть предельно открытым, говорить, только задавать вопросы, которые действительно интересуют, и отвечать на вопросы, которые нам задают. Это очень важное качество, этому, к этому надо приходить. Следующая буква R это разум. Мы знаем, что мы очень много в жизни делаем неразумных вещей вот Начинать брать это под контроль – это обязательно. Следующая буква. И очень важно, и это как раз уже вопрос тренинга. Нас в жизни всегда кто-то обвиняет, кто-то спорит с нами, кто-то пытается нас спровоцировать на спор. И говорят иногда вещи, которые не соответствуют действительности, и мы вступаем в спор. Так вот, есть очень простой способ говорить «и ты прав», «и ты прав» прав, потому что э, когда как только мы начинаем это говорить, спор утихает сам по себе. И нам не надо ни с кем спорить, не надо ни, ни с кем э, выяснять отношения. Выяснение отношений это как раз когда мы пытаемся кого-то убедить в своей правоте. Нет, и ты прав. Это не обязательно э, признание чужой правоты. Это обязательно Признание того, что чужая правота для вас тоже имеет значение, для меня. И когда я говорю, и ты прав, я говорю, что да, твоя точка зрения для меня важна. И я ее уважаю. Вот. Ну и заканчивается Глория буква «Я». Она у нас последняя буква в алфавите. И как нас в детстве учили, не надо э, лезть вперед. Так вот, надо лезть вперед. Это самое главное – ставить себя всегда первым, потому что все в этой жизни зависит от меня. Как я устраиваю свою жизнь, такая она и получается. Я главный в этой жизни. И все, что не происходит в этой жизни, происходит причина этому «я». Если мы берем ответственность за эту жизнь на себя и понимаем, что все, что не случилось, если я заболел, если у меня не складываются с кем-то отношения, если мы расстаемся с людьми, и они нас не понимают, то это не в них причина, причина только во мне. Где-то я что-то делал, потому что любая болезнь – это предварительные действия, которые привели меня к этой болезни. И если я с этим разбираюсь, то у меня в следующий раз болезни не будет. Если мы не понимаем друг друга, то это предварительные действия, которые привели меня к этому, к этому состоянию и того человека. Потому что люди, которые нам встречаются, они не хорошие, не плохие, они нейтральные. Они становятся хорошими или плохими в зависимости от того, насколько мы с ними общаемся. Следовательно, причина только во мне. И я буду искать ее тут. И если я ее найду, то на будущее я могу это исправлять. Если я не могу это исправлять, не могу регулировать, то мое счастье зависит тогда не от меня, а от других людей. Поэтому я, буква, я главный, я отвечаю за свое счастье. И я отвечая за все, что происходит в моем мире, который я сам себе создаю. Вот, собственно, закон Ажожа, закон Глория. Как мы это делаем? Мы это делаем ежедневно. Каждый раз, когда мы спускаемся в закон Ажожа, мы каждый раз смотрим, И, и ну, если с тренером работаем, то каждый вечер мы анализируем, что произошло в жизни в этот день важного и как это отразилось на мне. И мы смотрим, где мы были в это время, здесь или здесь. И, как правило, когда мы начинаем работать, 5, 10, 15 раз в день получается вот здесь. А вот здесь мы не запоминаем. И э, в итоге через 2-3 месяца мы видим, что привычки наши меняются, если мы регулярно работаем с тренером, то есть нам надо обсуждать это ежедневно, то к концу э, трехмесячного срока мы видим, что здесь мы оказываемся только 1, 2, 3 раза. Это тоже бывает, но мы оказываемся и быстренько убегаем сюда. Чем больше человек живет в стране ожожу, чем больше он живет в стране обид, жалости, обвинений, жестокости или оправданий, тем ему сложнее, тем быстрее он приходит к депрессиям к болезням. Если мы хотим от этого избавиться, надо брать это под контроль. Вот, что я хотел сказать. У нас сегодня очень много людей, которые хотят быть для других людей полезными и важными, и идут не по совсем тому пути, по которому идем мы. Ну, жалеют. Я вот мне жалко, я хочу помочь людям. Слышали такое, когда человек говорит, я помогаю людям, я хочу им помочь? Это большое заблуждение, потому что помочь никому никто не может. Только сам человек может помочь. Мы можем быть только проводником. Мы можем только показать, что мы можем сделать с собой, чтобы человеку показать, чтобы он посмотрел и увидел, и сделал это с собой. То же самое с детьми нашими. Мы не можем их научить и не можем их воспитать так, как мы хотим. Мы можем только показать собственным примером Какими надо быть? Потому что дети на слова не обращают внимания. На действия и на правила тоже плюют зачастую. Но они единственное, на что не плюют, они повторяют 95% привычек своих родителей. Такова статистика. Поэтому надо не детей воспитывать, а воспитывать себя. Я главный. Вот. И дети тогда будут воспитываться то же самое. Вот. А помогать людям? Ну давайте немножко о помощи, чтобы было понятно. Есть такая... Старая история о том, как слоник упал в яму, это вам немножко напомнит, что происходит, когда люди хотят помогать. И пролетающий мимо попугай увидел, что слоник в яме и, конечно же, хотел ему помочь. Он спустился на ветку, слоник бедный, как мне тебя жалко, боже мой, как же ты там, как тебе там тяжело. И вот у меня вопрос сразу, вы знаете, люди, которые хотят помогать, они начинают именно с этого, помогло ли этому, это слонику? Слоник все равно был в яме. Пробегающий мимо ослик, друг слоника, увидел, что слоник в яме и не раздумывая прыгнул к нему в яму, говорит, слоник, я с тобой, я тебя спасу, я... Я твой друг, и это очень такой поступок, так поступают настоящие друзья, и наши друзья иногда, которые нам хотят помочь, тоже так поступают, идут за нами туда, куда мы идем. Но слоник был все равно в яме. Пробегающий мимо шакал увидел слоника и ослика в яме, остановился и начал зарывать их, ну, лапками землю туда, рыть яму и зарывать их. Все начали возмущаться, слоник начал возмущаться. Ослик, попугай кричит, помогите, заживо хоронят слоника и ослика. Шакал ни на кого не обращая внимания, копал, рыл-рыл землю и земля падала на них. Но чем больше земля падала на них, тем меньше становилась яма. В итоге шакал рыл-рыл землю, край обвалился и слоник с осликом как не ругали шакала, тут они увидели, что они оказывается могут его выгонять выскочить из этой ямы и догнать его. И они побежали за шакалом, за то, что он их взорвал, хотели его поймать. Но шакал остановился и говорит, подождите. Говорит, чего вы хотите? И слоник говорит, ну как, мы хотим тебе отомстить за то, что нас взорвал, как живем в яме. Он говорит, посмотрите, вы на свободе. А вот. Зачастую мы не ценим того, что нам необходимо, поэтому мы скатываемся со же, думая, что здесь спасительный берег. Спасительный берег здесь. Глория. И к чему я рассказал эту басню? Это к тому, что если вы думаете, что вы можете, ну вот как я когда-то думал, что могу сам с этим справиться, зачастую это очень сложно. Ищите того, кто рядом с вами, делайте его своим тренером, только не другом, и не тем, кто вас будет жалеть и помогать вам. А тем, того человека, который скажет вам правду, и который вас вы, будет зарывать в вашей яме, и в конце концов вы расскажете на свободе. Я вам этого искренне желаю. Если не найдете такого школа воли, у нас есть тренера, которые не будут вам помогать, но которые помогут выбраться из закона Ажур к закону Глории. Хорошего дня, хорошего настроения. Будьте счастливы! Хотите начать тренинг прямо сейчас, запишите в блокнот оба закона, каждый на свою страницу. И как только что-то случается, ставьте галочку, на какой стороне вы в данной ситуации. На Ажожа или на Глория. Вначале будет получаться много Ажожа, но при ежедневной тренировке спустя месяц вы увидите, что на странице Глория галочек больше, чем на странице Ажожа. А через три месяца ежедневных тренировок это станет привычкой. Мир начинает меняться уже в первый месяц. Вы не сможете этого не заметить. Если самостоятельно не получается, наши тренеры всегда могут прийти вам на помощь. Школа воли. Открытый диалог.